Это могут быть квартиры, коммерческая недвижимость, автомобили, спецтехника. Эти торги очень простые и им легко обучиться. А самое главное, что вы можете приобрести это имущество, не покупая ЭЦП. Выбираете для себя объект, проводите оценку этого лота и оцениваете его ликвидность, затем подготавливаете документы к торгам и дело за малым – участие и покупка. Друзья, мы искренне желаем вам успеха и побед на торгах.